Друзья, как вы видите, я сейчас зарабатываю более 10 тысяч рублей каждый день в новой компании Bitmoney Capital. Если вы хотите зарабатывать деньги и иметь заработок в интернете 10 тысяч рублей в день на полном пассиве, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денег побольше!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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах. Первый тарифный план – 120%, второй тарифный план – 150%, третий – 200%, четвертый тарифный план – 300%, пятый тарифный план – 400%, шестой – 500%, седьмой – 600%, восьмой тарифный план 700 – 700% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа 3 уровня в глубину – 15%, 3% и 1%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Статистика компании BitMoney Capital. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 522 человека. Проинвестировано более 600 тысяч рублей, выплачено более 100 тысяч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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Выплачено с этого проекта более 2 тысяч. Друзья, заработала я в этом проекте более 50 тысяч рублей. На балансе у меня 48 тысяч. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой депозит на 10 тысяч рублей успешно отработал. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 48 700 рублей. Друзья, также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит...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 Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 700 за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю пр и инвестирую я 20 тысяч рублей. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный пр кошелек и мы с вами продолжим.